Саламу алейкум ва и баракату Дорогие братья и сестры Хотелось бы в этом видео, в небольшом видео Сделать напоминание себе и вам И всем-всем-всем, кто слушает это видео и смотрит А то, что является ваджиб, ваджибом каждому мусульманину Знать четыре вещи Четыре вещи И жить, и следовать этому Первое это Познание познание Аллаха, познание его пророка, и познание религии, религии ислам на основании доводов. То есть это вот علм, шариатский ильм. То есть каждому из нас является обязательным изучение шариатского знания. Это ваджб, ваджб айн. Запомните, ваджбун айн. Тот, который распространяется для всех. А это вот айлим шариатский. Изучение шариатского знания. Никто, никто от этого не освобожден. Никто из мусульман не освобожден от этого. Запомните, тот кто вот сейчас слушает, знайте, что первое, Элим должен быть у каждого. А это ма'арифатулла, познание Всевышнего Аллаха, ма'арифатулла. Познание его пророка, алейхи и познание его религии. Религии али Не все это должно быть на основании далилей на основании доводов. Это самая первая вещь. Это самая первая вещь. Второе. Аль-амалюбихи. Жить в соответствии с этим. Жить в соответствии с этим ульмом. Сначала мы берем знания, потом живем. Обязательно Нужно жить в соответствии. Притворять его в жизнь. Аль-Амаль должен быть амаль. В соответствии со знанием. Это второе. Третье. Аддаватуиляй. Аддава. Это обязательная вещь. Аддава-дава. Везде, где бы мы ни были, мы должны призывать к этому. Мы должны призывать к этому. Призывать к знанию, к, э, к тому, чтобы люди учились, изучали требовали знания, и также, чтобы они жили в соответствии с этим знанием. Это тоже нужная вещь. Дорогие братья и сестры, отдавату и лейхи. И четвертое, это ассабру, аляль адафи, и проявлять терпение на этом пути. И те, которые трудности будут выпадать, нужно проявлять сабр. Те трудности, которые будут выпадать в требование знаний, в распространение этих знаний, нужно проявлять сабр. Запомните, потому что будут постоянно всякие э, вам колючки, будут всякие какие-то препоны на этом пути, трудности будут, сложности, где требовать знания, как э, их эти знания еще претворять в жизнь и как э, призывать к этому. Везде должен быть сабр, сабр, сабр, сабр. Но это уже мы, уже подробности всех этих вещей мы уже проходим на уроках здесь в Мекке с братьями. Каждый день у нас уроки по милости Аллаха. И мы это все изучаем, читаем шархи, шархи ученых, шархи шейхов. И более подробно это все изучаем. Но, как еще раз я вам сказал, повторяюсь, знание четырех вещей является обязательным для каждого из нас. Первое это Айлим. А это познание Всевышнего Аллаха, познание его <coughs> э э э пророка, وسلم, познание религии Ислам на основании Далилей. И затем, затем <coughs> э жить Аль-Амалю Биги, жить с этим знанием, жить на основании этого знания, притворять его э во все наши э слова, дела, убеждения, жить в общем Аль-Амалю Бигим. Беги. Дальше. или -да илейхи. Третий. Это призыв к, к этому знанию. Дава И четвертое Сабр. На, это, на этом пути. Проявлять терпение. Проявлять терпение. И далилим на это все, на вот эти все слова является сура Аль-Аср, которую вы все знаете. Сура Аль-Аср, где Аллах, субханалу говорит Бисмиллахи рахмани рахим. В аср клянусь временем. инналь инсана поистине. Весь род человеческий, аль-Инсан, здесь имеется в виду. Весь род человеческий, ляфи хусрин. Ляфи, то есть непременно находится в убытке. хуср убыток. За исключением Илля Ал-Лавина, тех, которые Аману, те, которые уверовали. А как человек уверует на основании знаний. На основании знания. Когда у него будет знание, у него будет рейд, у него будет иман подниматься на основании знаний. Значит, первое это вот. Талиль на Айль Аману. И те, которые творили добрые дела. Хорошие, праведные дела, поступки делали. Вот это Талиль на Амаль. На то, что нужно делать э... праведные поступки. Жить в соответствии с этими знаниями. И дальше они заповедовали друг другу Таласау Биль заповедовали друг другу терпение, истину. И вот Аллах и заповедали друг другу терпение. Вот это вот четыре, четыре стадии, которые я вам сказал: Рейлм, Амаль, Дава, Сабр. Вот это четыре, четыре вот этих э, степени. Они указаны именно в этой э, суре, сура Алясар. И Имам Шафии сказал, Рахиму что если бы было бы только вот эта сура э, неспослана, то ее бы уже хватило как довод для людей. Чтобы взять ее и жить в соответствии с этим людям. Этого уже было бы достаточно. И Имам аль бухари тоже в своем сборнике, достоверном сборнике, он сказал, даже целую главу назвал Баб, раздел называется, Баб, раздел, Аля Ильму, Кабл аль Знание, прежде чем слово и дело. То есть он поставил знание прежде чем слова и дела. прежде чем что-то сказать, прежде чем, чем что-то делать, у тебя должно быть знание, на которое ты должен опираться и жить в соответствии с этим. И далее он привел слова Всевышнего Аллаха: "СубханаЛлаха Фа'алам аннагуля иллахейляллах дамбика И знай, где Аллах сразу же говорит: фаалям то есть алям от слова "айлим", наберись знанием, знай, узнай, познай. Фаалям аннахуля нуля илла Аллах, да, что нету достойного поклонения никого кроме Аллаха, супа и затем только и делай делай, за свои грехи, и затем делай и за свои грехи, дорогие братья, вот это вот такое напоминание, что нужно вот эти четыре вещи выписать. Не просто прослушали и все, и забыли потом, а выписать, это уже для вас уже почва для Дава. То есть вы уже получили это знание, потом жить надо с этим, с этим знанием, выписать его и призывать уже, уже где бы ни были вы, рассказывайте братьям, сестрам, своим семьям, призывайте к... Изучению шариатского знания и Призывайте, призывайте И жить в соответствии с этим Хадис изучили, аят изучили Живем в соответствии с этим Это является ваджиб для каждого мусульманина Каждой мусульманки Понятно, да? Это является ваджбом И проявлять сабр Кто-то будет говорить, да что он все говорит, да что он все твердит да О чем он все одно и то же, одно и то же нам Сабр, проявляйте сабр Как терпели пророки и посланники и приезжайте к нам в Мекку Приезжайте, приезжайте, приезжайте э -э, Получать, требовать э -э, знания э -э, Подавайте документы в университеты, в учебные заведения Надо учиться, надо набираться знаниям Знаниями надо набираться Даже вот Далиль на то, что знания должны быть Это известный хадис от Айши Где сказано, что... <к <к>. Тот, кто внесет в нашу религию то, чего нету из нее, оно будет отвергнуто. То есть тот, кто будет жить не в соответствии со, со знаниями, без Ильма. представляете, это важность айльма, важность знаний, важность шариатских знаний. Тот, кто будет что-то делать, но не на основании Аильма, это дело будет его отвергнуто. То есть она будет отвергнута.